так докладываем мы этот ряд. Сейчас кину туда растворчика чуть-чуть. О, что самое интересное, у меня кирпичи все четко совпали по кругу. Не надо не подпиливать его было, ничего. Ну, сейчас надеемся, что этот тоже войдет красивенько, так как у нас тут вот этот красивый. Сейчас мы его будем туда на постоянное место жительства вставлять. Он вроде идет потихоньку. О, все. Он, он уже там. Сейчас мы его определим окончательно. Ну, как-то так. Все. Последний кирпич. Угу. Теперь наша задача заполнить все вот эти вот полоски. Но прежде чем заполнить, есть у меня такая палочка специальная виноградная обязательно виноградная. Ну, конечно шучу можно любая палочка. Сейчас мы туда растворчиком накидаем немножко. Вот так. Так, везде накидано, да, везде накидано. А вот сюда нужно добавить. О, теперь мы берем палочку и вот этот вот раствор потихонечку там. Надо немножко его утрамбовать. Чтобы он занял все пустоты. Так же самое здесь. А потом мы докидаем еще сверху. И так по кругу тут понятно да камушки я сюда не кидаю можно в принципе в эти пустоты и камушки покидать бой огнеупорный у меня его нету этого боя огнеупорного так что обойдемся без камушков есть раствор конечно раствора больше уходит без камушков но зато он заполняет тщательно пустоты сейчас пройдусь по кругу и дальше заполним все так, молоточек нам уже пока не нужен и так заполнили мы уже все отверстия сейчас будем дальше продолжать заполнять тут уже Немножко проще все идет. Берем раствор и тщательно его туда забрасываем. Камень уже никуда не съедет. уже надо заполнить все эти пустоты. Но ну, повторюсь, сохнуть, конечно, будет долго. Ну, ничего страшного, мы никуда не спешим. А чего делаю? Там дыр есть, у меня мангал. Вот там вот. Покажи, Таня. Видно? Видно? Uh -huh. Сделанный. Сейчас модно делать из этих баллонов газовых. А это еще корабельный огнетушитель. Когда-то вывозил металлом с порта. И мне подарили на металлом выкинуть. Я его домой забрал. Вот это вот сделал мангал, он много лет служил мне, хотел сделать, знаете, как делается сейчас э, Станина от швейной машинки, зингер там, или еще она красивая Вот хотел на такую станину поставить это, этот бочонок, но станину я так и не нашел Бочонок этот был когда-то покрашен огнеупорной краской, ну со временем, короче, всему приходит конец Ну этому мангалу тоже скоро придет конец но мы решили ему продлить жизнь Я его еще раз почухаю Покрашу и мы заберем его на дачу Он будет жить у нас на даче А дома у нас будет вот этот вот Шикарный тандем Так, немножко я уже заполнил тут. Ну, раствор закончился. Сейчас будем замешивать другой. Высыпаем. Пол ведра? Да, он ведь пойдет. Потому что мне еще один раз последний, надо будет только жить. Наливаем. На глаз делаем. Там кто-то скажет, сколько литров, на сколько килограмм берешь, включаешь и пошел. я не профессионал может кто-то вначале воду льет а потом сыпет. да по моему без разницы по да, барабану мокрая белая корень ну, тут сразу видно воды мало добавляем по чуть-чуть пока не доведем до нормальной консистенции вода мутная в ней кирпичи Поэтому не чистое, не прозрачно Но Для стройки пойдет Маловато Чуть-чуть надо еще добавить Ой, Наверное много А сюда будет напасть Ну, ребята вот раствор должен быть такой берегите свое оборудование свои инструменты сразу накромываем 2 секундное дело секундное дело все чистенько Видите? положил не засыпает ничего раствор тут у меня тряпочка лежит Потому что я покрасил, чтобы не поцарапать, берегем свой труд, как говорится. Сейчас все дорого, краска тоже дорогая. ставим и продолжаем заполнять по кругу. Что хочу еще сказать, почему решилось бочки сделать? Самый бюджетный вариант. Бочка была, инструменты есть. Под бочку поставил вот таких вот 6 бордюрчиков. Вот, 6 бордюрчиков, ничего не заливал, просто так хорошо землю уплотнил, утрамбовал, положил сверху бордюрчик и сверху бочку поставил. В крайнем случае три хороших мужика сильных ее могут перетащить куда-то в другое место. Хотел сделать такой стационарный, но там сильно большой гембель, надо фундамент делать, арматура все это ну, в общем накладно потом выкладывать все кирпичом огнеупорным потом сетка, утеплять не, не захотел ну, потому что дорого, сейчас нету столько финансов а в принципе эффект будет один и тот же что в этом тандере, что в стационарном Огонь горячей не сделаешь. Так, сейчас я его закидаю до конца и дальше продолжим. Сейчас подожди. Я поехал. Я Итак, дорогие друзья, немножко отвлекусь, покажу свою печку. Ну, немножко тут бардак у меня. Сейчас, секунду. О, печку тоже делал сам. Немножко накосячил, облицевал ее вот такой вот плиткой. И она поотваливалась. Ну ничего, я ее тут заделаю чем-нибудь. Будет все красивенько. Вот Тут у меня мангал тоже есть небольшой. Вот он. О. Ну то он маленький, ну, на семью только, а когда гости приходят, то не хватает, конечно, этого мангала, поэтому тандыр делаю. Тут у меня русская печечка есть, вот мы недавно в ней пирожки вкусные делали. В принципе, русская печка это тот же самый тандыр, только это лежачая, а это вертикальная. Но это не чисто русская печка, это такое что-то, русская печка она большая, с лежанкой идет совсем. Это средняя, между русской печкой и помпейской, средненькая, и небольшой и не маленькая. Тут у меня варочная плита и тут у меня коптилка еще есть. Вот. Строил я ее месяца два с половиной, тоже потихоньку, не спеша, что в интернете искал. Тоже делал фундамент, заливал, арматуру кидал, тут уже все конкретно вот у меня реактор есть один энергоблок вот ставлю его 6 вот таких вот барбатеров подсоединяются обязательно это многоступенчатая дистилляция называется и вот такой вот агрегат у меня догадались с чего сделано со старой стиральной машины вверх. Это охладитель. Точно энергоблок. Реактор, барбатеры и охлаждение. Все как на атомной станции. Сюда идет, тут остывает, отсюда вытекает. Только банку подставляю. Вот, змеевик это из нержавейки сделано еще трубки обязательно силиконовые, потому что Пищевые. пищевой силикон, он конечно я доставал дороговатый, но ничего, все нормально. Продукт, продукт получается замечательный, я как-нибудь сниму видео, как уже процесс как у меня идет на дровишках, вон дровишки, только вы не думайте что эти дровишки в русскую печку, нет это сюда в реактор. Покажи вот она Печка вот она О, вот так вот работает Ей уже Сколько? Лет шесть, наверное, как я ее построил угу. И вот это вот за шесть лет Я ее немножко вот подкрасил И отвалилась плитка, и все А так больше нигде ничего Как стояло, вот это так и стоит Мы Переходим. Интересно, Что вот этого охлади Охладителя хватает Полный перегон водки сделать А это кран что? А это кран можно сливать воду, сливать воду. Ну, можно сделать можно не сделать а еще вот тут вот у меня не было из нержавейки болтиков эти поржевели. А еще их можно будет турбиночкой аккуратно тюкнуть и новенькие поставить вот. так что не выбрасывайте свои старые да. стиральные машины со старых стиральных. Все есть пригодится. у меня еще коптилка когда-то самая первая еще до той которой в печи Тоже Коптилку со стиральной. сделал из двух батов. Где-то на чердаке лежит, что-то мы и что не пользуемся. Ну ладно, переходим к вот я так отвлекся немножко. Так, продолжаем заполнять по кругу. Итак, закончил я забивать все пустоты. Вот такой вид у меня получился. Напомню, что у меня пошло на это. Бочка, кусочек проволочки, катанки. Вот такой вот столик я сделал. Тут, тут арматуринка, подпорочка, чтобы он не прогибался. Покрасил. Тут покрасил, да, кусочек железа. И 65, даже 67 кирпичей огнеупорных. И 5 мешков. По сколько там килограмм, 25. По, 15 килограмм. А, по 15 килограмм 5 мешков по 15 килограмм шамотной смеси вот это все что у меня ушло на вот такой вот заканчивает если бы я строил стационарный то там еще надо чем-то его утеплять плюс сетка плюс давай ты расскажешь плюс зарядка заканчивается сейчас выключится да, ну я все ну, вроде бы все сказал вот. Зарядка заканчивается в телефоне. Сейчас пойдем подзарядим телефон и продолжим. Еще один ряд, да? И Мне еще один ряд. Тут надо подумать, как его сделать. Ну все, пойду заряжу. Всем пока.